Первый автомобиль, который сегодня забрали, выкупили, это Subaru Forester, автомобиль 2014 года выпуска. Это был поиск автомобиля, то есть подбор автомобиля под ключ. Автомобиль поедет у нас в город Сахалин, но чуть попозже. А, пригнали его на стоянку здесь он будет стоять около месяца ждать своего своего нового владельца нашего подписчика Итак, автомобиль 2014 года белый перламутровый цвет а, летняя резина на штатном литье ну единственное не могу сказать что летняя резина хорошая до да? сезон она еще отходит в хорошей комплектации а, стоил автомобиль 1 миллион двести тысяч сделали скидку 5 тысяч рублей вот, потому что знаете многие спрашивают там мы хотим скидку 20 30 тысяч рублей порой и 100 тысяч рублей Ребят, такого не бывает. На хорошие машины большие скидки не делают. Он целенький, не битый, не крашен. Лобное, родное лобовое стекло, система iSight, датчик дождя, омыватели, фар установленный, туманка, двигатель 2 литра, FB20. Автомобиль, коробка передач, вариатор, бесключевой доступ, камера заднего вида на автомобиле установлена метла багажное отделение поверьте пересмотрели много фориков бюджет был 1 миллион двести пятьдесят тысяч да, открываем дров смотрим там их валом но по факту хороших достойных вариантов их очень мало сзади у нас есть прикуриватель розетка коврик здесь у нас все чисто автомобиль идет с полноценной не с полноценной кто-то меня там поправил просто идет запаска донкрат швы идут заводские также есть полочка в багажнике второй ряд сидений на втором ряду сидений будет комфортно в принципе двум человекам будет комфортно трем человекам, ну, терпимо Эти бумага 245 5000 скинули полный мультируль сейчас покажу ну и на аукционе вот кто-то нечаянно наступил три с половиной балла кузов весь целый была вмятина на крыше ее выдавили бесконтактно крыша не красилась пробег 90 98 тысяч. Здесь у нас подлокотник, ремешок вытягивается для третьего пассажира. Автомобиль идет с подсветкой, подстаканник. Само сердце автомобиля. Двигатель. Обратите внимание, состояние двигателя. Ржавчины здесь нет. Двигатель шепчет, работает как часики. Масло здесь даже производители рекомендуют лить 0W20. Масло должно быть здесь жиденькое. Есть болячка у этих автомобилей. Это рулевая рейка, рулевая колоночка. Она долбит практически у всех. По приезде по асфальту, по дороге это она не ощущается. вот Но куда ты выходишь на грунтовку, есть. Она лечится, но ну, из опыта. Ненадолго. Кожаный мультируль. Мультируль полный. Мультируль работает. Это редкость. Вариатор можно перевести в ручной режим, да, управлять. Но это, это нужно на ходу показывать. Датчик, дождя, дворники, омыватели. Допустим, многие не знают, как пользоваться омывателями фар. Так вот, друзья, чтобы включить омыватель фар, нам нужно сначала включить фары, после этого попшикать на стекло. Тогда включится омыватель фар, то есть вода будет капать, брызгать, брызгать на фары. Управление меню, активный круиз-контроль, X-MOD, подогревы. X-MOD хорошая штука. Ну и всевозможное дальнейшем меню там, по расходу топлива время время поездки и так далее. Аварийка, дуйки, бардачок. Вот стоит ионизатор воздуха, датчиков отключение датчиков престолкновения здесь вот такая вот штучка есть то есть козырек да он сам маленький с этой стороны тоже такой да не широкий узенький допустим нам нужно а, в бок отодвинуть как бы ну, грубо говоря да этом по-своему выражаясь голова у нас здесь в этот промежуток нам попадает солнышко японцы молодцы оп, отрегулировали все солнышко нам больше никуда не попадает а, комплектация идет электропакет. работает сидушка у нас ездит вверх вниз отключение антибукса кнопка старт-стоп автомобиль обслуживался все замены все замены здесь есть также идет два ключа здесь у нас второй прикуриватель третий прикуриватель спрятался у нас в бардачке также здесь есть очень удобная полочка вот таким образом она ставится сюда можно какую-то мелочь положить ну вот сюда можно карту засунуть. Давайте еще раз покажу внешний вид автомобиля. Итак, стоимость данного автомобиля 2014 года выпуска Subaru Forester 2 литра 1 миллион 240 тысяч рублей. Далее идет у нас один из тоже самых таких популярных Автомобили это Honda Shuttle. Постоянно, ребята, его путаете с Honda Fit Shuttle. Не надо путать. Fit Shuttle и Shuttle это разные автомобили. Основная масса людей, основная масса подписчиков, почему-то все предпочитают Shuttle гибриды. Данный автомобиль это не гибридная версия. Передний привод на вариаторе. Кстати, вот кто-то спорил, да то, что там роботы стоят. Нет. Если автомобиль не гибридный, то стоит просто вариатор человек искал себе именно не гибридную версию автомобиля Итак, это автомобиль 2016 года выпуска стоил он 855 тысяч рублей отдали его за 845 тысяч рублей аукционная оценка четыре с половиной балла не битый не крашеные штатные литые диски неплохая летняя резина герметик парочки идет заводской обвес родные японские брызговики Бесключевой доступ, комплектация, конечно, не из самых богатых, но, тем не менее, и не самая. Как называете, лысая туманки установлены не штатные, туманки ставили здесь. Лобовое стекло родное. Многие будут писать дорого, да, но хорошее дешевым не бывает. Пробег на автомобиле 50. 5000 он реально он не битый не крашеный он идет четыре с половиной балла само подкапотное пространство двигателя двигателя идут такие же давайте немного пройдемся по салону видите в каком состоянии салон японец придумал такие подстаканники самодельные аукционный лист вот он лежит родной бьется по статистике видите кузов весь целый четыре с половиной балла 55 тысяч пятьсот девяносто три тысячи пробег на данном автомобиле Автомобиль едет в город в нашу столицу в москву не нравится как у них трансформируется вот таким вот образом задний ряд сидений можно что-то там перевести ну и по месту место там тоже довольно много метла как обычно. единственное единственный минус это багажное отделение. Здесь японец любил что-то возить. Но, кстати, вот этой вот этот шаттл он уже попал у нас какое-то видео. Я говорил то, что мы его проверили, проверили, будем рекомендовать покупки, как видите, его купили. Там можно щелкнуть на защелочках. А здесь у нас прячется ремкомплект, насос, все на месте, жидкость. Так. Вот здесь у нас спрятался донкрат. Шов, герметик, все, все идет заводское. Здесь такие ниши небольшие идут. Ну, и также у нас сиденье еще трансформируется. Так, оп! Видите, ну давайте с этой стороны тоже разложим. Хотя, наверное, не будем раскладывать, уже много где раскладывали то есть по всякому по-разному можно сделать трансформацию трансформацию салона делается все видите как все очень просто буквально движением одной руки не слабо не слабо конечно 855 но 4 балла четыре с половиной не бит не крашен родной пробег два ключа мультируль магнитола климат обычный варик ручник ножной автомобиль заводится с кнопки дворники все включается все работает единственное что мне не нравится в этих автомобилях то вот вшивка их не знаете, она такая подвержена скажем так износу что ли климат-контроль электронный а камера заднего вида установлена мультируль Работает. кстати неплохое звучание идет автомобиля люфта нет Тахометр 80. 8000 ну как на большинстве автомобилей спидометр 180 ну и собственно сам сам пробег отключение антиюза складывание зеркал многие говорят кстати, я даже в каком-то видео говорил, да, то, что практически на всех автомобилях зеркала у нас складываются, то есть у нас нет такого, да, то, что там, не знаю, как в Гранте, их нужно вручную складывать. Практически на всех, а там единицы автомобилей, это, по-моему, Мира ЕС а, и Сузуки Альта. По-моему, еще что-то есть. То есть. люфта здесь нету, есть экорежим режим, музыку делаем потише. Вот здесь два таких глубоких подстаканника, здесь небольшая ниша, столик. Ну, вот здесь у нас еще идет розетка на 12 вольт и вот такая ниша, не знаю, если честно, она неудобная, что туда можно класть. Еще раз покажу внешний вид автомобиля Honda Shuttle 2016 год, не гибрид, стоимостью 855 э, стоил 855 тысяч рублей, отдали за 845 тысяч рублей. Сегодня кроссовер у нас был универсал у нас был кроссовер это напоминаю subaru forester универсал это honda shuttle и седан это toyota corolla Axio автомобиль 2016 года выпуска в таком знаете в каком то молочном интересном цвете автомобиль у нас 4 воды он бальный смотрите состояние автомобиля для 4 воды автомобиль едет у нас на сахалин это был не подбор автомобиля под ключ, это был просто разовый осмотр. Изначально подписчик рассматривал себе либо Honda Fit, либо Axio. Посмотрели ему несколько фитов, он остановился на Axio. Да, по салончику есть как бы пару царапин, но в целом состояние салона очень хорошее. Автомобиль не один и 1,3, автомобиль идет полтора литра, двигатель заводится с ключа. Кстати, летняя резина довольно неплохая. Само подкапотное пространство двигателя вот эти хорошие надежные они реально очень долго ходят долго много трансмиссия здесь идет вариатор также туманки повторители ветровики хром но ну, это не хром ручки это накладкой скорее всего уже здесь налепили их в России тоже ребят тоже много пластика по салону очень много вот это настоящий аукционный лист, пробег 88 тысяч. Аукционная оценка 4 балла. Сейчас покажу багажное отделение. Тоже все чисто, аккуратно. Запаска есть, швы, герметик идет все заводское. Дополнительный стоп-сигнал. Хороший, надежный, недорогой, седан. Давайте немного прокатимся. Кстати, автомобиль едет у нас по в город Сахалин, поэтому придется нам сейчас перегнать его в другую точку города. Вот, ну и немного покажу, как он ведет себя на дороге. По ходовым качествам плохого ничего не могу сказать про этот автомобиль. Единственное, когда ему даешь, даешь газу. У них ну, свойство такое слушать вариатору начинает прям выть. я думаю вы слышали да это что на этих кузовах что на предыдущих кузовах но ну, вот, что на филдерах почему-то ведет себя так вариатора по данному автомобилю вопросов по подвеске нет абсолютно никаких то есть отрабатывает она так как и должна отрабатывать по обзорности да не в принципе а, все достойно То есть стойки не мешает обовое стекло довольно широкое, высокое, поэтому э, все видно замечательно что касается расхода топлива ну, в данный момент показывают то что на 1, на 1 литр мы проезжаем э, 10 и 8 ну практически практически 11 километров на руль машина отзывается великолепно то есть чуть-чуть его влево вправо даешь беспрекословно тебя автомобиль тебя слушает по подвеске это конечно не краун да не то что по подвеске даже по месту в автомобиле как вот в крауне там в можно развалиться обычная нормальная подвеска то есть отрабатывает в меру в меру жесткая Единственное, что мне не нравится у toyota когда машина долго стоишь особенно стоит особенно зимой машину садишься у тебя поначалу начинают именно по передней части автомобиля скрипеть скрепить резиночкой соленблоки а, пробовали устранять эту болячку заменой а, не помню на каком автомобиле был такой случай по моему на Више. скрепили резинки стабилизатора поменяли даже резинки стабилизатора почему-то этот вот э, скрип он не ушел не знаю что это за особенность такая именно на тойотах вот впереди едет саксид саксид а, что акцию есть 1.3 что саксиды есть 1.3 а, саксид если он полторашечный двигатель такой же стоит один за ну реально хорошие клевые надежные надежные двигателя кстати с это тоже такой рабочий автомобиль он относительно недорогой то есть до 600 тысяч но если не рассматривать там кунь хорошую комплектацию джейловскую, да, можно выбрать соксид такую надежную надежную рабочую лошадку единственное хочу добавить сказать я бы сделал в акцию вот эти уши зеркала заднего вида Немного побольше, потому что ну, как-то маленькие они вот честно, но ну, не хватает немного обзора у них. Все, автомобиль пригнали в транспортную компанию. Сейчас оформим документы. Автомобиль плывет в Сахалин, на Сахалин, в город Корсаков. На сегодня все. Всем пока.